Нас часто спрашивают, почему вы строите квартиры с ремонтом. Конечно, было бы проще поступать, как большинство застройщиков и сдавать квартиры в эксплуатацию с причистовой или черновой отделкой. Это выгодно, ответственности меньше. Более короткие сроки строительства, а значит можно быстрее вернуть свои инвестиции и получить прибыль. Во многих западных странах давно практикуется продажа квартир с чистовой отделкой. Это позволяет контролировать качество строительных материалов, спасает от нарушения строительных требований и технологических норм. В нашей стране введение такой практики пока только обсуждается. Но компания развития идет в ногу со временем. Мы строим для людей, а не ради сиюминутной выгоды. Это заведомо сложный путь. Но мы считаем его правильным. Ремонт в наших квартирах не является дополнительной услугой. Он прописан в рамках договора долевого участия. Наш подход к строительству в полной мере воплощен в жилом комплексе «Южный квартал». К реализации этого проекта мы подошли с полной ответственностью. Это была сложная, но очень интересная работа. Мы провели анализ рынка недвижимости и выявили потребности людей. На базе полученных сведений приступили к созданию планировочных решений – чтобы планировки были эргономичными и комфортными. Заключили договор с российско-итальянской компанией «Интерни Consulting Group на создание дизайн-проекта каждого планировочного решения. Мы изучили рынок ведущих производителей отделочных материалов, организовали встречи дизайнеров и представителей крупнейших заводов в стенах нашего офиса, обсудили все условия. Это дало нам дополнительное преимущество в цене, а покупателям – уверенность в качестве материалов. Мы заключили прямые контракты на самых выгодных условиях с ведущими компаниями отрасли. Керамическую плитку итало-российской компании «Керамарацци» отличает высокое качество и утонченный дизайн. На создание серии «Богатель» из коллекции «Мечты о Париже» дизайнер вдохновил одноименный парк на территории Булонского леса. Данная коллекция – новинки 2018 года. Входная дверь «Гарда Муар» выпускается в йошкар на предприятии «Двери Гарда». Двери изготавливаются на высокоточном итальянском оборудовании и отличаются стильным, современным дизайном, высоким качеством и обладают наивысшим индексом тепло- и шумоизоляции. Двери металлические, 60 мм толщина полотна. Два ребра жесткости вертикально проходят по всей длине полотна. Замки четвертой степени взломостойкости. Два замка фирмы Border и ночная задвижка. Ламинированное напольное покрытие Eventum отличает особый широкий формат. Такие панели визуально расширяют пространство в помещении. Коллекция включает в себя древесные декоры, качественно имитирующие дуб. Фаски с четырех сторон панели придают особый колорит покрытию и делают его неотличимым от деревянного массива. В жилом комплексе «Южный квартал» использован благостойкий ламинат 32-го класса. Завод-изготовитель «Кроностар» «Байсвиз Кроногрупп» коллекция Eventum. Цвет «Дуб Супрема». Обои «Артекс» произведены на немецком оборудовании и соответствуют европейским стандартам качества. Антивандальные обои представляют собой износостойкие полотна на флизелиновой основе. Этот материал устойчив к повреждениям, в том числе от ударов или когтей животных. Обои «Артекс» отлично подходят для многократного перекрашивания. Дизайн возможной окраски мы предоставляем. Коллекция межкомнатных дверей «Профила Порте». Это современная разработка фабрики «Мариам» и итальянских партнеров. Специально для ЖК «Южный квартал» нами была разработана багетная дверь порта серии по ИСУ 28 в цвете баланжевого дерево. Наша компания зафиксировала максимально объектную скидку, самую низкую цену на наш продукт для компании развития. Цена поставки наших межкомнатных дверей для ЖК «Южный квартал» самая низкая в стране. Профилопорте – это царговые двери повышенной прочности, по детальной сборке. Сборно-разборная конструкция позволяет без труда заменить любую деталь двери. При изготовлении двери используется бескромочная технология. Система монтажа коробки, доборов, наличников – телескопическая. Основными преимуществами лифтового оборудования Хас Сенсор являются низкий уровень шума, плавность хода, которая обеспечивается частотным преобразователем главного привода и приводом дверей кабины, а также эластичный подход к дизайну и размерам кабины. Нас отличает от конкурентов дизайн и выигрышная ценовая политика. В ходе долгих переговоров для инвестиционной компании развития мы предоставили самую низкую цену на территории Российской Федерации. Хаза Сансор является... Лидером по экспорту лифтов и лифтовых оборудований среди турецких производителей. Мы поставляем свои лифты в Россию, Европу и Средней Азию. Кондиционеры Hire сочетают в себе широкие функциональные возможности, мощность, удобство управления и стильный внешний вид. Наши кондиционеры работают в сверхтихом режиме. Дополнительно ионизируют и очищают воздух при помощи ультрафиолета. Сложная система фильтров защищает от проникновения пыли, плесени и грибков. Кондиционеры Хайр – это современное и надежное решение. Чтобы сохранить единый архитектурный стиль комплекса, компания «Развитие» в качестве бонуса дарит всем жильцам установку кондиционера и остекление лоджии. Помимо всего вышеперечисленного, во всех квартирах установлен белый матовый натяжной потолок, радиаторы отопления, счетчики во все квартиры, проведен интернет и телевидение. Многим кажется, что купить квартиру без отделки выгоднее, но на самом деле это не так. Если говорить только о стоимости ремонта, то давайте возьмем для примера расчет для однокомнатной квартиры в Анапе площадью 40 квадратных метров. Перед вами смета, составленная на примере однокомнатной квартиры в ЖК «Южный квартал», включающая в себя средние розничные цены на аналогичные отделочные материалы и работы. Вы видите, что стоимость самостоятельного ремонта для конечного потребителя составляет 8521 рубль за квадратный метр. Стоимость ремонта с аналогичными материалами для инвестиционной компании развития ниже более чем на 50%. Эта стоимость достигается за счет прямых контрактов с заводами-производителями, продуманной логистики, крупных оптовых закупок и большим объемом выполняемых работ на одном объекте. Поэтому отделка застройщика действительно выходит дешевле, чем самостоятельный ремонт. Но это только один из аспектов выгоды. Есть еще множество других преимуществ покупки квартиры с ремонтом. Готовая отделка позволяет экономить драгоценное время и сразу после получения ключей вселиться в квартиру или начать сдавать ее в аренду. Нет шума от ремонта в соседних квартирах, мусора и посторонних людей на общей придомовой территории. Нет необходимости тратить время и силы на поиск дизайнеров, материалов и подрядных организаций осуществлять технический надзор за качеством выполненной работы в течение всего ремонта. И это очень важный момент. Не так-то просто найти хорошую компанию подрядчика. В Анапе сегодня одновременно ремонтируется более 5000 квартир, и хорошие специалисты всегда заняты. Правильно составить договор, предусмотреть все тонкости, чтобы в дальнейшем защитить себя от возможных негативных последствий – это отдельная непростая задача. Именно поэтому, проанализировав все сложности, с которыми человек сталкивается при ремонте, мы приняли решение, все взять на себя. Покупая квартиру в инвестиционной компании развития, вы получаете ряд преимуществ. Ремонт квартир не является дополнительной услугой, а входит уже в стоимость квартиры. А это значит, что нет необходимости искать дополнительные средства на отделку если вы приобретаете квартиру в ипотеку. Мы предоставляем гарантию на отделку 3 года. После сдачи дома в эксплуатацию обслуживанием будет заниматься наша управляющая компания, которая будет обеспечивать вас всем необходимым и решать насущные вопросы. В Каждой квартире мы дарим дизайн-проект с расстановкой и артикулом мебели, чтобы упростить обустройство жилья для наших покупателей. В конечном итоге Сделать ремонт самостоятельно или купить квартиру с ремонтом от застройщика решать только вам. Если вы хотите сберечь свое время, нервы и средства, а также получить качественный продукт с гарантией, то ремонт от застройщика – идеальный вариант. Все квартиры сдаются в эксплуатацию с дизайнерской отделкой, по проекту российско-итальянской компании интерний Consulting Group. Работая над этим проектом, мы постарались сделать решения максимально функциональными, комфортными для жизни, но при этом не безликими. Нам хотелось бы, чтобы люди, которые приобрели здесь квартиры, чувствовали себя здесь как дома. В каждом дизайн-проекте в этом жилой комплекс есть частичка Италии. Я уверен, что вы для рады с нашим Компания развития задает новый стандарт строительства в Анапе. Нами проделана огромная работа, чтобы повысить уровень комфортабельности жилья, но при этом сохранить конкурентоспособные цены. Мы работаем для людей, создавая удобные и готовые для жизни квартиры.